Ассаляму алейкум, я мучедин аль-Крамли, это видео. Мир вам, уважаемые зрители данного видео. Сегодня я хотел бы рассказать еще об одном интересном интернет-проекте, который позволяет спрягать глаголы арабского языка в разных временах и для разных лиц. Данный э, инструмент будет незаменим для тех, кто изучает тасриф арабского языка, то есть морфологию арабского языка, правила э, словообразования, спряжения глаголов. Для тех, кто находится в начале пути изучения данного раздела грамматики, этот сайт будет особенно полезным. И, конечно же, для начинающих нужно пояснить некоторые настройки, которые есть на этом сайте. Сайт называется «Кутруб Тасриф ля фаалил арабии» арабских глаголов». В принципе, интерфейс сайта очень простой, но есть некоторые настройки, которые нужно понимать и при необходимости использовать. Об этом я и расскажу в данном видео. Итак, прежде всего у нас есть поле, в которое нужно вводить необходимые для спряжения глагол. Это поле подписано словом «Альфиаль», аль», собственно, которое значит глагол. Сюда вводится глагол, далее нажимается кнопка «Сарраф Альфиаль», то есть «проспрягать глагол». Я введу для примера какой-нибудь глагол, пусть это будет глагол «Хараджа» выходить. Вводить его можно без огласовок. Нажимаем кнопку «Проспрягать глагол». И у нас появляется вот такая таблица. Причем здесь для людей со слабым зрением есть удобная функция. Можно, нажимая вот этот плюсик, увеличить шрифт данных надписей, данных глаголов. Глагол просклонялся для всех времен. В первом столбце идет э, прошедшее время. Альмадельмалюм. Действительный залог для прошедшего времени. Харачту, она харачту, нахну харачна, мы вышли, энта харачта, энти харачти, ты вышел, ты вышла для женского рода и так далее по всем местоимениям. То же самое в настоящем времени. Ахруджу, нахруджу, я выхожу, мы выходим. Техруджу, ты выходишь, Техруджина, ты при обращении к женщине выходишь и до конца по всем местоимениям. Далее идет столбец Альмудари Альмаджизум. Это усеченное состояние настоящего времени. С простыми глаголами тут, в принципе, все понятно. Последняя голосовка исчезает, а для женского рода буква Нун. Ахруч, нахруч. А вот есть глаголы, у которых э, конечные корневые буквы слабые, либо хамзованные глаголы. И там уже ситуация может быть несколько сложной. И вот в таких глаголах этот столбец будет особенно полезен для, э, если вы тренируетесь спрягать глаголы со слабыми буквами, либо с хамзой в конце. Альмазария альмансуб. Форма глагола. В настоящем времени в сослагательном наклонении. Например, я хочу выйти, мы будем использовать... То есть, что хочу? Выйти. Это сослагательное наклонение. Мы будем использовать вот такую форму. Ахруджа. Уриду ан-ахруджа. Я хочу выйти. Или нуриду ан Мы хотим выйти. А вот этот столбец, аль мудари аль он предназначен для глаголов, которые используются в коранических текстах. В повседневном арабском языке, в бытовом использовании данная форма сейчас уже устарела и не используется. Однако для э, изучающих Коран в оригинале, в арабском тексте, возможно, данная функция тоже будет полезна для понимания, как строятся глаголы в этой форме. А смысл этой формы глагола заключается в том, что его значение усиливается. Собственно. Как переводится вот эта вот фраза Аль-Музари Аль -да Настоящее время Усиленное ус С усиленным значением С усиленным утверждением -да Если мы прочитаем Вот этот глагол То на русский язык Его можно перевести Как перевести со словом Непременно Я непременно выйду Тем самым Усилить свое намерение, подчеркнуть, э, подчеркнуть свое желание или готовность выйти. Нахруджанна, мы непременно выйдем. Тахруджанна, ты непременно выйдешь. Следующий полезный столбец, это э, повелительное наклонение. Аль-Амр. Ухруч, выйди. Ухруджи, выйди при, отношении, при обращении к э, лицу женского пола. Ухруджа, вы двое выйдете. Повелительное наклонение образуется по нескольким правилам, и этот столбец также будет полезен, для, если вы будете тренироваться, склонять глаголы в Аль-Амри, в повелительном наклонении. Аль-Амр, аль, аль акид. То же самое, что и, что и вот этот столбец, Аль-Мудари, аль-Муакид, Здесь усиление приказного тона идет. В современной речи практически не используется. В принципе, все варианты, по которым спрягаются глаголы на данном сайте. Конечно, это не, э, не исчерпывающий варианты. Есть еще множество вариантов э, спряжения глаголов в арабском языке, но они уже являются производными от вот этих основных. Поэтому все, что нужно для спряжения глаголов, для Понимание, как тот или иной глагол спрягается здесь, э, выдается в таблице для искомого глагола. Если некоторые из э, приведенных столбцов спряжения вас не интересуют, вы можете их не выводить в данную таблицу, если поставите нужные настройки при поиске глагола. Как это сделать, я сейчас покажу. Под полем, куда нужно вводить искомый глагол, есть и. Чекбокс, который называется «Кулюль-Эзмина» азмина. «Все времена». Если мы его снимем, появится еще несколько чекбоксов, в которых можно выбрать те формы споряжения глаголов, которые необходимо найти. Первый называется «Альмады». Это глагол в прошедшем времени. Если мы его поставим и нажмем, у нас появится только один столбец «Альмады» аль – «Альмады» Действительно, залог прошедшего времени. «Харачту», «Хараджина», харачта для соответствующих лиц и их количество. Другие столбцы уже здесь не выводятся. Также можно выбрать другие столбцы для спряжения. аль для настоящего будущего времени. «Аль-Амр» для повелительного наклонения. «Аль-Мубани» или «Маджгуль» – глагол в высеченном состоянии. «Аль-Мудари», аль а глагол в сослагательном наклонении. И последний чекбокс, альмуакид, это глагол с усиленным значением. Вот про то, что я говорил, который... Это для тех видов спряжения, которые используются в коронических текстах. Кроме того, есть еще расширенные настройки, называются они хейрат экфер. Боль... Больше выбора. Если мы нажмем сюда, у нас появится, помимо вот этих всех чекбоксов, выбор... Срединные огласовки, используемые в глаголе. Дело в том, что есть некоторые глаголы, у которых написание одинаковое, но срединные огласовки, то есть те огласовки, которые стоят над срединной корневой буквой, могут быть разные. Соответственно, значение этих глаголов тоже разное. Здесь выбираются три огласовки. Фатха, Кесра или Дамма. Другая функция предполагает вывод либо в HTML таблицы, либо в XML файле, CSV файле или в текстовом файле. Но эта функция здесь работает некорректно, потому что те файлы, которые я пытался выводить, CSV или XML, или текстовые, все это выводится в HTML страничку, которая сохраняется браузером на компьютер, и при последующем ее открытии она пустая там ничего не сохраняется. То есть, возможно, здесь задумка какая-то была хорошая, чтобы можно было проспределять глагол и сохранить его в определенном формате, в виде таблицы, в, в определенном формате файла. Но эта функция почему-то не работает. Поэтому оставляем HTML, ничего не трогаем. Еще есть один чекбокс, который называется «Изгарут беляуни махталиф». Выводить формы глагола в разных цветах, то есть показывать другим цветом огласовки некоторые элементы глаголов. Я включал эту функцию, но она также работает не так, как нужно, потому что, вот сейчас покажу, вот, допустим, выводится наш глагол хараджа, и что мы здесь видим? Все буквы разорваны между собой. Огласовки показаны красным цветом, но буквы разорваны и какие-то еще точки между ними тут присутствуют в некоторых местах. Поэтому эту функцию я также не рекомендую включать, она бесполезная. И еще один чекбокс, который здесь есть, называется MotoAndi. Это для переходных глаголов, то есть при поиске будут искаться переходные глаголы. В принципе, я также проверял эту функцию, но какой-то заметной пользы от нее не обнаружил. Таким образом, самое важное, что здесь есть, что, чем можно пользоваться, это э, выбирать времена, если нам некоторые времена не нужны. Вот, например, можно поставить, что нам нужно только прошедшее время и э, повелительное наклонение. И в результатах будет таблица для прошедшего времени и для повелительного наклонения. Это если нужно... Не перегружать информацией. А так, в принципе, можно здесь ничего и не менять. Все оставлять как есть. Просто вводить глагол и искать. На этом у меня все. Ссылка на данный ресурс будет дана под видео. Если вы смотрите на YouTube, посмотрите ссылку в описании. Если вы будете смотреть на сайте paravski.ru, ссылка будет находиться также под видео. Всем пока. Маасаляма. До новых встреч.